Добрый день! Вас приветствует официальный канал компании Alter Air. Мы с вами находимся на нашем объекте в трехкомнатной квартире по улице Анны Ахматовой. Объект площадью 98 м квадратных расположен на последнем этаже. Перед нашей командой стояла задача максимально удобно реализовать систему вентиляции на базе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла. Для этой квартиры мы подобрали установку Майка VC 320KB, а чтобы не занимать жилого пространства, оборудование разместили на балконе. Воздухораспределение по комнатам осуществляется через челевые диффузоры лук, скрытого монтажа. Сейчас для них были подготовлены и смонтированы специальные адаптеры. Окончательно же воздухораспределители будут установлены на этапе чистовой отделки комнат. Все воздуховоды изолированы. В будущем также в квартире планируется установка пароувлажнителя. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!